Вот это количество дров. Мы теперь узнаем, сколько нам его хватит. Ну, для вида вот, пожалуйста, ладонь. Это значит здесь приблизительно 20 сантиметров. Полежки, диаметров 20 сантиметров. Камера, да? 15. Да. Вот мы теперь выясним. Здесь массой примерно 50-80 килограмм дров. Сейчас. 6 часов вечера, 15 числа января. Посмотрим, сколько этой печки хватит. Насколько этих двух для питания. Вот. Чтобы было здесь в доме, более менее можно находиться.